всем доброе утро друзья у нас сейчас короче наступило утро что я сделала постирала после садика все после школы ну школьная садиковская развесила сварила супец вот такой он у меня щи не щи короче ну капуста картошка Пожаренный лук с томатной пастой и все и лаврушку ну туда сейчас укропчика закину и все самый самолет будет вчера варила молочный супец вот он столько остался уже вообще мол молюська. потом вечером перед сном что-то вечером я пожарила рыбу она лежала дети не любят не едят О, вот мы с Андреем поели. Ну вот, поклюют вот так. И все. В принципе, вот так вот. Андрей пошел сейчас клевушок. А, супик положи? А рыбку будешь кушать? Супик давай положим. Андрей свой мотоблок хочет промыть эту рожавщину. Специально средство съездил, взял. И замочить надо на минут 15, наверное. Ой, смотри, а как отходит желтое это сразу капает все. Видел? Ну. Антижир чистит. Шисти... Да кстати, он и был у меня, Андрей. Да? Смотри, что, плывет аж. Ржавчина-то офигеть. Масло это ну, Масло? Ну или масло. Он сюда еще фига не все, у тебя плавает уж все. Ты все это не делай, оставь на потом. А это сечет, да, мадам? Сюда мне залезла? Ваняется мама. Это ч? Да. Что там искала? Там капусты нет. Ничего нет. Гуси туда уже улетели. Летать начинает гусынька. Хорошо идет. Да, протри три вначале, а потом еще сделаешь. Дали мальчику брызговку. Ну какой стал красавчик. Да, темный был. У я повернул. А, Ну все, обезжирил, да? Теперь. А вот этих Ну да, да. -да. Этим-то зерно не будешь давать, ведь? Куром-то? На... А, -а, а, ну хватит им нафиг. Они целый день кушают, что-то вон бегают. Сейчас бочку воды наберу, да. Динари куртку отнесу. Рас, ты что кушаешь? Какашки? Динара. Динара. Иди куртку одевать. Давай. А то холодно. Динара. Так, всем привет, друзья. У меня Андрей с утра съездил уже. Э, заправил баллон. Этот баллон у поменял. нас... А? Поменял. поменял. ну поменял, да. Не заправил, поменял. Э, для поросенка, чтобы полить его. Короче, здесь на несколько поросят хватит. На штук 50. Если не больше. Слава Богу. В садик отвели, в школу отвели, Димку заставили сфотографироваться. Сегодня фотографировался у меня Димыч, слава Богу. Сейчас вот надо найти нам солому, солому для коз на зиму. Сейчас Андрей поедет искать, а я буду дощищу морковку. Ой, свет, этот, солнце светит, не могу говорить. Глаза, глаза. Заносить будем? Давай вдвоем Тяжелый балон то uh -huh. <свист> <свист> <свист> <свист> Мамаме Я знаю Видишь, бы не родить <свист> <свист> Он такой тяжелый Пипец! Даже не булькает полной. Аккуратно. Ой, мой шкаф меня так и ждет, так и ждет. Одно дело сделал, Андрей. Слава Богу. А то все думали, баллон заправить. Тоже надо заправлять. Вася у нас мышку поймал, смотрите, друзья, я боюсь, но я снимаю все-таки. Смотрите, что делает Вася хулиган. Опа, не надо на меня. А где он? Он в траву убежал. Господи. Вася у нас вообще охотник. Он и крыс ловит, и мышей ловит. Всё, слабо глушил. А мы с Дамиром тем временем чистим морковку. Андрей нянчится. Промываем, обрезаем кончики и обсушиваем. Вот это все мы насушим. И затем мы а, буду раскладывать по пакетам и в подвал. После свеклу будем делать еще. Вот это последняя морковь. Еще вот здесь старе и вот там грязно. Пусть она сохнет и будет курошее. Андрей у нас закапывает морковь со свеклой. К следующей весне мы будем кушать свеж... свежачок Так, вот моя свеколка, вот морковка наша. Нынче морковь у нас, конечно, не ахти, ну слава богу, какая не ни... никакая, зато своя. Свекла хорошая. А морковь ты куда? Ай, морковь говорю. А куда у меня нож-то убежал? А вот он. Кинжал-то мой. Дамир. Дамир. А? Устал? Ага. Да? Ага. Устал. Правда, верю, верю. Сейчас эта морковка обсыхает как раз. И мы сейчас по пакетам раскидаем. И домой потом поедем. Все, закапывай. А будущий год весной будем кушать и капывать. Так, все. Мы дочистили моркошку, свеколку и закопал Андрей. Столько у нас всего вышло урожая. Ну, слава богу. Хоть какое-никакое, но зато свое. Ну и поросенку мы отложили. Большое вот такое. Вот такое большое ведро. И еще вот там еще остаток. Ну, в принципе, нормуль для нас хватит на зиму и увезти сестренки. Так что вот так вот, друзья. Короче, вот собрали свеклу, морковь. Свеклу, морковь не до конца. Гереза здесь. домир уже готов к старту. Короче, все, домой собираемся, друзья. Каждый заводит свою технику. Давай, Дамир. Сильно не гони. Специально тебя засниму. Специально тебя засниму. Ладно? Ладно, говорит. Что? Давай, поехали домой все. Да Бензин-то есть Девчонки, то что у меня натворили здесь кошмар. Есть, есть да, булька Короче, я пошла домой и хочу вам показать, как Андрей скосил на нашей грядке горщицу. Так, на нашей грядке хочу показать. Здесь была горщица посеяна. Андрей скосил. И я сказала, перепахивать не будем, пускай мунсируется это все. И вот что у нас стало. Сейчас покажу на другой грядку, что у нас случилось там. Так, а эта грядка у нас, где мы живем в данный момент. Здесь была посажена тоже горчица. Привезли навозщера, Дима с Андреем сюда возили. И будем перекапывать. Здесь посадим только чеснок. Земля, конечно, тяжкая здесь. Тяжело идет. Потому что горчица даже, она меньше росла, чем на нашей грядке, но не обработанная, и вот сейчас мы решили ее обработать надо, будем здесь чеснок все сажать.